Привет, привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Друзья, едем в Порту-Поти. Хочу показать машину, которую я купил на аукционе Копарт в Америке в конце декабря прошлого года и после транспортировки приехала 17 марта. По сути, этот видео, вторая серия видео об теме автомобилей из США, доставка, восстановление и так далее. Ссылку на первое видео оставлю ниже в описании этого видео. А также ссылку на тот видео вы увидите наверху. Вот наша ласточка. Где булья топ? Семеть я рот. Семеть я рот. Семеть я рот. Семеть я рот. Семеть я рот. Семеть Армия садама. Армия садама. И где клеба? Шараца. Армия садама. Армия садама. Да, ты мне отдал, да, мне. и ничего. Сага. Ай, я Yeah, I can't wait to do it, that's <laughs> it. What is <laughs> Машина прошла таможенную проверку и будем крузить на эвакуаторе. Как вы уже знаете, на аукционе Копарт за машину заплатил 6483 доллара. Вчера в банке заплатил еще 1808 долларов за транспорт и Завтра покажем мастеру и будем ремонтировать. Левая, передняя и задняя дверь уже куплены. В следующих видео покажу, что, как и почем отремонтирован. Будем тестировать, мониторить машину. Надеюсь, кроме левой боковой внятины ничего другой проблеме не будет. Итак, везем домой. Кому интересно, как моя затея продолжилась и закончилась, подписывайтесь на канал, жмем на колокольчик и комментируем. Спасибо всем за внимание. Мне реформировал, кем это? Да, да, да, да, да, да, да, Теперь синяка до